Встретились две подруги, и одна другой говорит, «Слушай, у меня муж пьет так, ну достал, достал уже!» А вторая говорит, «О, мой уже бросил давно! Слушай, а что ты с ним сделала?» «Воспользуйся моим советом, когда напьется он, ляжет на кроватку, а ты тем временем засунь ему в трусы змею, пойдет в туалет, достанет». А там змея подумает, что белая горячка, да и бросит пить. Слушай, воспользуюсь я твоим советом. На следующий день так и сделала. Муж напился, лёг на кровать, она засунула ему в трусы змею. Муж встал, идет в туалет, достает, а там змея на него. Ш -ш -ш -ш. А мужик, я тебе дам